40 тысяч детей научается в обновленных школах столицы. Для юных минчан настало радостное свято. Палац пионеров чекая своих господаров. Примите, ребята, дорогий подарунок проционы Минска. В этой ключи символ материнских клопотов радимых. Будьте достойны своей родимой юной ленинсы. год, а Разгодцы два богатых артистов будут примать у пионеры. Сегодня яны Сегодня все октябраты. И ансамбли их зовется по октябратску «Зорочка». Займается с малышами Маргарита Иванова. А ты начинаем. А с юными танцорами репетирует педагог-балетмейстер Евгения Викентьевна Трегубович. Третий год и при минском палате пионеров Зорочка. Юные артисты, лауреаты республиканского фестиваля детячей самодеятельности. Вот я ну что! Молодым мастакам захотелось и нанести на полотны барбовые фарбы золотой в осени. Так, для таких занятков лепшего дня и не выберешь. Больше вот 20-ти год мастак катку вучит детей прихожему мастерству. Валерия Филиппова затекает в судовный малевничий пейзаж. А за этим мольбертом працует шестиклассница Оля Апейка. Малюнки любимой краины на залсёдой застанутся не только на полотнах, а и в сердцах юных мостаков. величие их расцвера димы, спевая и дитячий хор Минского палаца пионеров, рыхтующийся до Кострычницкого свято. Минский палац пионеров користается великой любовью у школьников столицы. Тут уж в мотликих добро кабинетах, лабораториях, майстернях каждый может заняться самой любимой справой. Великой популярностью сирот детей користается товариство «Юные доследчики». На черговом сходе кандидаты в члены ТОВАРИСТВА, бучни Миша Богин и Галя Балычева, рассказывают об своих доследованиях галинистой пшеницы. Навуковую працу юных доследчиков высоко оценили почетные члены товариства, белорусские в ученые. Юные пионеры рихтуются стать достойными громадянами своей великой Родимы. Палац юных пионеров города Минска. То, что вы бачите на этой выставке, сделано умелыми руками ребят. Автор морского парусника Саша Хриневич. Артур Лапицкий сконструировал автоматичную канатную дорогу. Где у всех это рабилось? У палаций есть разные мастерни. Олег кругликов учится працевать рубанком. Ждановский Анатолий ожидая стать мастером корабельной справы. У великой зале палаца текавая шахматная встреча. Юные шахматисты собираются обыграть международного гроссмайстра Хлора. Светицкая Лиза заробила важный ход. Гроссмайстру пришлось затриматься к лее и ходу Ваня Жуков не чакал. У соседнем покое працает гурток мастацкой вышилки. Мы садим, не размовляем, вышиваем, вышиваем, к веткам тым на полотне, не завязь николи нет. привабил живописный куток под Минском. Назаренко мая хочет передать приввоость белорусской природы. Пытцам к ветке цедолного саду расцветает здольности и таленты ребят. Добрый день, ребята! У многих городах нашей республики есть домы пионеров и школьников, Але многие из вас у них не бывают. Давайте разом наведаем наш Минский палац пионеров. Тут за много ребят, и каждый находится в себе любимо занято. Многие гурткуцы хтось до фестиваля молоди судовного подарочки. А какие чудовные вещи отрымливаются во умелых руках? Музыка. Великое умение потребно, Как выше в прыгожий ручник? Музыка. На выставке, присвеченный фестиваль, девчонки покажут национальные костюмы разных народов нашей Украины. Скроили и у все костюмы, я мы сами. Это Само подарунок свят у молоди. Аматоры малевания занимаются гурткой юных мастаков. Многие них уже научились добро малевать. Яны дома не соправные, а лизробитель довольно тяжко. Много попрацевали будущие авиаконструкторы. Так-так, авиаконструкторы. Вот студент Московского авиационного института. У электротехничном гуртку. Не с дарма на выставке детяшей технической творчестве в Москве и кузного гоноровой грамотой. А вот еще один гурток. Одразу не догадаешься, чем тут занимаются. Это ребята робят с куклы, с которыми яны будут выступать у спектаклей. Да побольше. Я пойду на остров мудрости шукать счастья китайскому народу. До побоченья, Хуан Цяо, до Де побоченья. Девчинки особливо любить гурток мастарской гимнастики. Много интересного для ребят у балаций. тут за все даешь чем заняться, можно весело провести час за любимой гумной, покружиться под музыку разной своими и удельник этой организации. И прости меня, Зинькова и Валентина Дементьева. Плацу пионеров и школьников в 25 год. Об его жизни рассказала директор палаца Синевич. Свет пригожего открывается тут перед детьми. Вы еще не бачили их фильмов, Они высоко оценены даже дорослыми.